Приветствую всех в школе Джобс, и Меня зовут Достон, и сегодня мы с вами разберем сериал Шерлок по вашим запросам. Это перезалитый ролик, потому что оригинальный был удален из-за авторского права, как вы знаете. Давайте еще раз посмотрим. Если кто не смотрел, наслаждайтесь этим видео. А также я хочу сказать, что сегодня начинается а, Черная пятница (Black Friday), так что это такой шанс, чтобы делать покупки и также учить английский. На сайте puzzleenglish.com вы можете получить все, что угодно за 590 рублей. Так что переходите по ссылке в описании, изучать английский по сервису puzzleenglish.com, а мы начинаем видео. Шерлоку с трудом удается выбраться из плена в Сербии, и он возвращается в Лондон. Смотрим диалог с Майкрофтом, который oh, вытащил yeah. его из плена. Small thank you wouldn't go amiss. What for? For in. Small thank you wouldn't go amiss. Было бы уместно тут сказать спасибо. What for? За что? For waiting in. Я ввязался. Waiting in – это фразовый глагол, переводится как вступать в спор, драку, дискуссию или ввязываться во что-либо. Для примера, there were already five people fighting when your brother decided to wait in and join them. Уже пятеро дрались, когда твой брат решил вмешаться и присоединился к ним. In case you've forgotten, work in case you've forgotten возможно ты забыл, fieldwork is not my natural milieu. Я не работаю в полевых условиях. In. in, вмешался, Ты сидел и смотрел, как меня избивают. To beat. Somebody to палп избить кого-либо до полусмерти. Как видите, он говорит в прошедшем времени. Sit – это неправильный глагол, который становится sad. А после глагола watch идет сложное дополнение или complex object. I got you out. Я тебя вытащил оттуда? No, I got me out. Нет, я сам себя вытащил. Why didn't you intervene sooner? Почему ты раньше не вмешался? I didn't know you spoke Serbian. I didn't. But the has a root. Не знал, что ты говоришь по сербски. Не знал, но языка есть славянские корни. Frequent and loan words. Много заимствованных слов из турецкого и немецкого. Took me Хватило пару часов. You're slipping. Ты теряешь хватку. Дословно sleep переводится как «скользить». Middle-age, brother mine. Wizard, брат мой. Comes to all. Все мы стареем. I think maybe I'll just drop by. I just drop by. Возможно, стоит туда забежать. Drop by – это фразовый глагол, означающий быстро забежать куда-либо. Давайте еще изучим больше фразовых глаголов, начинающихся с drop. Drop back – отставать от чего-то или кого-то. Drop behind. Запаздывать. С выплаты денег, например. Drop off. Первый вариант – высаживать кого-либо, где-либо. Второй вариант – задремать, заснуть. Drop out. Выбывать. Из конкурса. Для примера. Two of the team have dropped out. Двое из членов команды выбыли. Второй вариант – Бросать. Учебу Еще раз напоминаю, что прямо сейчас началась распродажа «Черная пятница» Black Friday на сайте puzzleenglish.com Все, что угодно, любые сервисы, вы можете получить всего за 590 рублей Так что переходите прямо сейчас и изучайте английский с сервисом puzzleenglish.com Подписывайтесь также на канал и ставьте ваши лайки Еще увидимся, see you next time!